Данное видео для тех, у кого телефон не может определить блок сигнализации Pandora DX90B по Bluetooth. Скачиваем с маркета два приложения. Первое из них называется вот так вот. Bluetooth LE2. Запускаем его. и 18 нажатий и кнопки варьет. Нажимаем поиск Bluetooth Electronics. Connect. Выбираем режим Bluetooth Low Energy. Next. Driver. Появляется. Bluetooth. Так что все разрешаем. Наше устройство определилось. Вводим год сопряжения по умолчанию. Да, не полностью. Телефон пытается найти блок. Все, блок найдем. Все работает. Не забываем поблагодарить. Всем пока!